Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Сегодня в преддверии Нового года я хотела бы рассказать, как мы с супругом отмечали Рождество и Новый год в Европе, в Голландии, в семье нашей дочери. В прошлом году, то есть канун 18 -го года на 19 начало 19 -го года. Голландия – страна с традициями, и на Рождество мы собрались у мамы нашего зятя в городе Зевинар. Приготовила рождественскую индейку. Мы посетили храм, побывали на службе. В стране очень святые семейные традиции. Мы собрались именно у мамы нашего зятя. Там есть еще сын, супруга с двумя детьми. Нас было очень много. Но я хотела отдельно остановиться на праздновании Нового года. Чему я была удивлена, потому как в России у нас все по-другому. Но ну, начну, наверное, по порядку. Задолго до Нового года мы в России начинаем думать, что будем готовить, чем можно удивить свою семью. И каналы на YouTube пестрят разными рецептами, блюдами к Новому году в огромном, огромном количестве. У меня на канале очень мало кулинарных рецептов, хотя, как и все, я готовлю это, конечно, в э, семье любят татарские блюда: это болешка, стыбы, пельмичи, лапшо, чвачмак. Ну, это вот такие татарские блюда. И ведь в России, чем больше вы приготовите на Новый год, то это считается очень хорошо в семье изобилия. Хотя на сегодняшний день никого не удивишь количеством приготовленного. Не меняя своих традиций, я приготовлю в этом году салат под шобой, оливье. Я очень люблю салат из ананасов. Но тоже приготовлю обязательно. Бутерброды с красной крой. Мясная нарезка, холодец приготовлен. И на горячей домашней курице наша с картошкой в духовке. Вот такое мое. Меню, конечно, будут овощи, фрукты. Этого ведь достаточно, понимаете. Приедет семья сына, и мы поужинаем вместе. Они уедут домой, а мы встречаем Новый год с мужем вдвоем После чего мы выходим на улицу, всей нашей улицей Заречной. И там мы друг друга поздравляем весело. Фейерверки. Также в шампанское. Очень весело у нас проходит праздник на улице. Как же мы отметили Новый год 2019? Мы приготовили пельмени, салат оливье, бутерброды с красной икрой. Это, конечно, чисто по-русски. А наш зять, истинный голландец, кушал свиные ребрышки в кисне-сладком соусе. Их продают в вакуумных упаковках практически готовыми. На столе фрукты, вино, красивый праздничный ужин. К полуночи все это убирается со стола и ставятся традиционные голландские пончики Оли-Боли и шампанское. И в каждом доме именно так выглядит новогодний стол к 12 часам ночи. В семье короля, на центральной площади Амстердама, ведущей праздничной программы, только Оли Болин и шампанское. Оли Болин э, переводится таким образом. Оли это масло, Болин это мяч, то есть масляные мячики. Готовятся они с изюмом, яблоками и без начинки. Вечером мы подошли к передвижному фургончику на улице, где готовят новогодние лакомства. И здесь я увидела в первую очередь, восемь человек готовили эти горячие пончики в разогретом кипящем масле. В общем-то, ничего особенного. Но это традиция, которую они свято соблюдают и вся страна Голландия. После полуночи начинается фантастический фейерверк. И так в течение часов и больше там даже может быть. Зрелище очень впечатляющее. И также по всей стране, маленькой Голландии, гремят фейерверки, праздничные салюты. Первого числа люди выходят и отдыхают в кафе, в ресторанчиках. все это там плотно забито. И мы тоже поехали в город Харлем. Были в японском ресторанчике, сидели, кушали вкусные пирожные, пили кофе. Вот так, друзья мои, мы встретили. 2019 год в Европе нам понравилось. Наступает 2020 год. И пусть он принесет в каждую семью благополучие, здоровье, радость. Мир вашему дому.